С вами интернет Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор, автонабор инструментов от компании Кингрой на 69 предметов. Наборы Кингрой выпускаются на острове Тайвань. Они являются профессиональными. Много положительных отзывов автолюбителей, которые покупали наборы и пользовались ими долгое время. И сегодня у нас в видеообзоре 69 набор. Это новинка в линейке компании Кингрой. И рассмотрим комплектацию Детальнее. Поставляется набор, э, ну, упаковочной коробки нет, он запаян, идет э, запаян в полиэтилен, и сверху идет вот такая вот картоновая накладка. Что указывается здесь информации важно это комплектация набора, э, стандарты, которые, которым придерживается данный набор при изготовлении инструмента, то есть стандарты инструмента и гарантия на инструмент идет один год, гарантия также на брак. И указывается сделано на острове Тайвань. Сбоку. Две трещотки в наборе. 1 четвертая дюйма маленькая и 1 вторая трещотка большая. Размеры трещоток 1,2 дюйма 255 мм. И 1 четвертая дюйма 150 мм. Трещотки на 24 на, на 24 на 72 зуба. То есть здесь мелкий шаг. Они более удобны в работе, но если брать трещотку на 24 зуба, то она более силовая идет. Трещотки разборные, внутреннюю часть можно заменить, трещоточный механизм или обслужить. Есть быстрый сброс головки и также фиксация головки. То есть нажали кнопку, пустили, надели, и трещотка, вернее, головка у вас не выпадает. Рукоятки здесь комбинированные, резина-пластик. Резина это вот... Э черный цвет, но здесь не резина, скорее, а более пластик, про прорезиненный пластик, говорят. Надпись на присчеты «Кенгрой», «Джомани». Кстати, по надписи «Джомани» очень много вопросов. Постепенно «Кенгрой», фирма «Кенгрой» отходит от этой надписи, и уже есть, можно сказать, половина на половину. Половина наборов уже «Кенгрой» в линейке не имеет данной надписи, но вот на некоторые еще сохранили надпись «Джомани», так как инструмент «Кенгрой» уже выпускается на острове Тайвань. И надпись еще хром-банадий хром-банадевая сталь. И кенгрой надпись на рукоятке. Так же само на, на 1,4 дюйма, кингрой на металле и кенгрой есть надпись на рукоятке. Также на 72 зуба маленькая трещотка. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Ручка здесь пластиковая. Есть присоединительный квадрат. Можно посоединить трещотку. Данная упорядка применяется ее можно применять под маленький квадрат 1 1,4 дюйма. Или применять с битами через переходник. Вот такой переходник есть в наборе. Одеваем. И набор бит. Биты здесь идут в пластиковом держателе, то есть они съемные, можно вынимать из набора. Но здесь их немного, здесь 8 бит. 2 крестовые, две шлицевые и 4 биты шестигранные. Вставляем биту в переходник и получаем отвертку. Удлинители под одну четвертую дюйма у нас два удлинителя. Маленький 50 мм и чуть поболее. Удлинитель идет 100 миллиметров. И под одну вторую дюйма у нас один 125 миллиметров. И большой 250 миллиметров. Надпись на удлинителях Kingroy, «Хромбонадьевая сталь» и также надпись «Джомани Германия». что постепенно на наборах Kingroy уже не встречаются вот такие надписи. С помощью переходника, адаптера, удлинитель 250 миллиметров. Можно использовать как Т-образный вороток. Также этот адаптер используется для перехода с 3 восьмых на вторую дюйма. У кого есть дополнительная трещотка под 3 восьмых. свечные головки 21 мм и 16 мм. Внутри резиновые вставки для того, чтобы не выпадала свеча. Два кардана. Маленький 1,4 и большой 1,2. Карданы скреплены. Такие металлические идут вставки внутри. Он не разборной. В наборе шестигранный профиль головок. Здесь только идут длинные головки и шестигранные короткие. Головок Torx здесь нету в наборе. По головкам. 1,4 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая 4 мм. И самая большая на 14. Под, под 1,2 дюйма у нас 17 головок. Самая маленькая 10 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм. 220 грамм. Особенность на головок тенгро. Видите, тут синяя полоса посередине головки. Идет. Надпись на... На полосе кингрой, хромбанадий, джомани. И так же самое все идет внизу, только выбито на металле. Кингрой, CRV, хромбанадевая сталь, джомани. И 32 мм. Это размер головки. Также имеется номер по каталогу 08174. Это номер В каталоге кингрой. Вы можете найти данную головку. Головка полностью гладкая, отполированная. И нанесено защитное матовое покрытие на металл. Они пронумерованы по ячейкам. Если берем 22 мм головку, 22 мм указывается на пластике. То есть, чтобы быстрее мы могли найти эксперимент. В верхней крышке набор длинных головок. Общее количество 13 штук. Здесь у нас самая маленькая 6 мм. И самая большая у нас 22 мм. Далее кусачки. И плоскогубцы также имеются в наборе. Длина пассатижей 190 мм. Рукоятки также из комбинированной пластики. И вот черные вставки это прорезиненный пластик. Надпись на пассатижах Китнгрой СРВ Хроммонадьевая Сталь. 190 мм длина. И кусачки длина 170 мм. Также комбинированная рукоятка. Надпись на металле Кенгрой, CRV. Это кромбонадевая сталь. И две отвертки. Шлицевая и крестовая. Рукоятки комбинированные. Резина и ну, более точно говорю это про пластик. И синие вставки это полностью пластиковые кенгрой. Надпись на самой рукоятке. И видите размер отвертки также есть. Материал затоления на сталь. Каких-то дефектов инструмента мы не нашли. Все отполировано, зачищено и нанесено матовое покрытие защитное на сам металл. Сколов, вмятин не, не обнаружили. Инструмент верхней крышки хорошо захлопывается на своих местах, то есть держится хорошо, включает это выпадание. Ну, единственное, небольшой минус, могли бы сделать вот эту вот прокладку, Которая между двух крышек ставится немного потолще. Здесь она вообще тонкая. Запирается набор на металлические защелки. На защелках также видите логотип Roy, надпись. Очень плавно закрывается. Пластик здесь довольно жесткий. И сам кейс изготовлен довольно качественно. Крышки прилегают плотно друг к другу. Надпись King Roy Professional Tools Germany STD на верхней крышке имеется. И также, видите, здесь можно повесить замок на рукоятке. На рукоятке можно повесить замок. По габаритам кейса вес набора 6,3 кг, высота 8 см, ширина 40 см и длина 31 см. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Напоминаем, что... При подписке на наш канал, канал вы получаете дополнительную скидку на инструмент при заказе. Спасибо, до свидания.